Всем привет! Сегодня будет у нас обзор нового бота на игру CSGO. Эта игра у нас идет в реальном времени, в реальном режиме и находится в разделе Киберспорт. Я вам покажу ставки, которые я уже делал по прогнозам этого бота. Ставочки я уже кидал тестово в свой бесплатный канал. Ссылочка у вас на экранах. Подписывайтесь, заходите, ставьте уведомления, чтобы не пропускать другие бесплатные прогнозы на различные игры, которые у меня есть. Чтобы узнать, какие игры у меня есть, какие боты есть, вот другая ссылочка на моего бота это мой основной. Можно сказать, единственный бот, в котором а, кучу других ботов. Ну, как торговый центр, электронный торговый центр ботов. Кстати, если ты знаешь, как это можно правильно назвать, и короче, напиши обязательно свой комментарий. Может быть, у этого есть какое-то более грамотное название, а не электронный торговый центр. Начну, пожалуй, с конца, то есть покажу вам ставки, что зашло, что не зашло. Здесь была хорошая серия, все зелененько, все заходило. Конечно же, бывают и минуса. Сейчас мы до них дойдем. Где-то они тут должны быть. Вот, минус. Как с этим бороться, как же быть? А, у всех банк разные Все делают разные суммы ставок. Я всегда рекомендую от банка ставить не более 5%. 3, 1, 3, 5% нормально. Ну, конечно же, если у вас банк там 500 рублей, ставить по 10 рублей. Но ну, это будет очень долго, нудно и бредово. Но все же, почему бы и нет. Как вариант. Ставочка была на то, то что будет победа первой команды. 1000 рублей я поставил, коэффициент 1,93. Проиграл. А дальше, если мы будем смотреть по времени, то как бы у нас вот эта игра была не написано, во сколько она была, но судя по всему вечером. И я ее отбивал уже вот этой ставкой. То есть коэффициент 1.59, я поставил 2.700 с копейками для того, чтобы отбить вот эту 1000. И соответственно я отбиваю 1000, отбиваю текущую ставку и в очень маленький плюс, но все же ухожу. Главное, что я не в минусе. Ну а дальше я продолжаю делать ставки с обычной уже суммы, с обычной для себя. Также у нас вот здесь есть проигрыш, также 500 рублей. И, соответственно, выше сразу же я делаю э, догон. Так как, как вы видите, время 2 часа э, было, когда я делал ставку на фору. Э, соответственно, времени уже прошло достаточно. Игра прошла, закончилась. Я увидел результат и, соответственно, смог сделать догон. Далее опять проигрышная ставка. Опять на фору. На чем я себе сделал вывод? То, что, если честно, я вот никогда не понял, вот сколько лет я в ставках. Я почему-то никак не могу понять, что это за фора. 1, 2, минус полтора, плюс полтора и так далее. Бот написал, я сделал ставку. Вообще не понимаю, кто и как должен победить. Блин, ребят, напишите простым, пожалуйста, языком в комментариях, что такое фора. Вот фора один по картам полтора, минус полтора, что это? Это какая фора, к чему, от чего, блин, правда не понимаю. Напишите. Я думаю, у многих есть вопрос, что такое фора. А просто вслепую делать ставку на вообще непонятно что, ну, блин, ну не тот вариант. В общем, 450 рублей я проиграл. Это было у нас 23 числа, и вот уже 24 марта я делаю новые ставки. Они еще не зашли. Естественно, у меня вот эта ставка на 1397 идет догонная. А дальше, как видите, уже обычные ставки по 500 рублей. То есть, если зайдет, отлично, я отобью. Если не зайдет, то на следующих прогнозах я отобью эту ставку. Непосредственно выглядят сами прогнозы. То есть, мы здесь имеем а, киберспорт, CSGO, лиги, матчи, плей-оффы, не -оффы и так далее. А время, во сколько это будет по Москве, обращайте на это внимание, то что время указывается по Москве, время и дата. Дальше, команда и ставка, на что делается, и коэффициент, ну такой чисто ориентировочный, чтобы вам было понятнее. Обращать вообще на этот прогноз внимание, не обращать, может быть для вас этот коэффициент не подходит, он вас не устраивает и так далее. Дальше, идет строка счет, ну, вот в данном случае через 7 часов, через 6 часов и время, которое сейчас на данный момент, когда пришел этот прогноз. Это все нужно для того, чтобы вы ориентировались в игре, ориентировались в ставках, вы можете сделать себе экспресс. То есть вот на данный момент я могу собрать экспресс из двух прогнозов. Конечно, я не люблю делать экспрессы, я делаю одинарные ставки, но дело-то ваше, вы же можете собирать и экспрессы, кто вам помешает. Также для удобства пользователя я сделал такую фичу, смотрите. Вот чтобы долго не вписывать вручную и не гадать, как же это правильно команда называется и, и прочее, просто нажимаете вот слово команда, нажимаете. И все, оно автоматически скопировано. То есть все сообщение не выделяется. Вот, например, если мы здесь нажмем, видите, выделилось сообщение. А если я нажму просто на слово команды, название команды, оно само автоматически копируется. Считаю очень удобно. Как вы считаете? Пишите об этом в комментариях. Когда это скопировали, идем в букмекерскую контору. Сразу же с главного. Мен... Сразу же с главного меню, там где у нас популярный, нажимаем вот здесь лупу, вставляем в лупу и, соответственно, находим нашу команду. Вот она самая первая, через 2 часа будет, ну, через 3 часа будет э, игра. Бывает такое, что вы не смогли найти э, нужную команду. В таком случае, вот здесь вверху, неважно в какой вы букмекерской конторе, 1xbet, betwinner, э, 8, 3 восьмерки stars, mlbet, э, как бы без разницы. Просто ищите слово киберспорт, на него нажимаете, нажимаете CSGO. Обратите внимание сверху лайф, слева лайф, справа линия. И смотрите, если у нас в нашем случае 7 часов написано до игры, то, конечно же, это линия. И тогда мы идем в линию, нажимаем CSGO и здесь уже ищем по матчам. То есть в нашем случае CSGO SL Challenger Playoff. Ну и вот здесь ищем SL Challenger. Да, вот тут вот. Вот эти вот все. И здесь уже ищем в ручном варианте. Как найти этого бота, чтобы приобрести, чтобы им пользоваться? Заходите в моего бота. Сразу же в главном меню кнопка CSGO и значки New. Нажимаете на нее. Цены прямо у вас на экранах. Цены, конечно же, начальные, минимальные и в ближайшем времени они начнут расти. Поэтому успевайте, тестируйте, пользуйтесь. Делайте выводы, подходит вам эта игра, не подходит, подходит ли вам этот бот и так далее. Все, как говорится, в ваших руках. Чтобы купить бота, естественно, нажимаем купить доступ к боту. Все очень просто. Далее нажимаем кнопку оплатить, вводим цифру, суммы. То есть, ну, например, 1100 на 30 дней, чтобы приобрести и получаем две кнопки для оплаты. Первая кнопка «Оплатить» это у нас будет «Юкасса», то есть там у вас будут варианты оплаты через карты «Мир», Visa, Mastercard, «Маэстро» и Union Pay. Также будут «Сберпэй», а даже можно оплатить наличными. То есть нажимаем, здесь у нас уже все заполнено. И как видите, в самом низу есть наличные, «Мирпэй», «Сберпэй», «Юмани», банковские карты, все возможные. Естественно, платежи эти все работают в России, из некоторых банков Беларуси. Казахстана, Узбекистана и еще некоторых стран. Ну то есть если вы не из России то тут только путем тыка можно узнать. Также если вы хотите оплатить киви, то нажимаете оплатить киви и все, после оплаты бот автоматически вам предоставит доступ и будет у вас по итогу выглядеть вот так. Будет инструкция, что за авторежим, как этот авторежим работает и так далее. Нажимаем кнопку авторежим и получаем прогноз на ближайшую игру, то что есть в базе. Многократно тыкать на эту кнопку не надо, это ничего не изменит, потому что бот собирает базу и он может немножечко подтормаживать. Не может, а он должен подтормаживать, потому что собрать данных нужно достаточно много. При этом, если вы нажмете «Остановить авторежим» либо «Выход в меню» и снова зайдете в бота, это ничего не изменит, будет тот же самый прогноз. Прогноз обновляется примерно один раз в полчаса в час. Сам, само сообщение с прогнозом приходит каждые полчаса до тех пор, пока вы не нажмете «Остановить авторежим». Нажали, все, сообщения вас не будут тревожить, бот не будет нагружаться ни у вас, ни у других пользователей. Кстати говоря, это новый прогноз, на но это я еще не ставил. Игра будет через 6 часов, я думаю, те, кто досмотрят видео до этого момента, э, поймут то, что игра начнется вот-вот. Ну, примерно часик я буду еще монтировать это видео. Идем в букмекерскую контору, сюда вбиваем игру, сюда вбиваем матчи, сразу же первый, вот он у нас идет, в 23 часа по московскому времени начало. Или это по моему времени. Здесь у нас в боте написано, что в 21 по Москве. Значит, это по моему времени. А прогноз у нас на то, то что победит первая команда. Все очень легко и просто. Делайте ставку, исходя из ваших пожеланий, исходя из вашего банка. И все. Также, как вы видели, уже есть три прогноза. То есть, на данный момент у меня не сыгранных игр. Раз, два, три, четыре. То есть, я могу составить экспресс из четырех игр. Но я этого делать не буду. Ну, не люблю я эти экспрессы и все. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.